Всем привет! Как у вас дела сегодня? Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Итак, урок номер 117. Lesson number 117 out of 365. Давайте начнем. Let's begin. Номер один у нас повторение, как обычно. Итак, пишем. Let's write it down. Номер один повторение. Один повторение. Повторение. Here we are going to review vocabulary or grammar. Итак, and we have a short dialogue. Вы смотрите телевизор. Вы смотрите. Вы смотрите телевизор? Телевизор. Вы смотрите телевизор? Do you watch TV? Вы смотрите телевизор? Нет, у меня нет времени. Нет, у меня, у меня нет времени. Времени. времени. Нет у меня нет времени. No, I don't have time. Нет у меня нет времени. One more dialogue is. Вы смотрите сериалы. Вы смотрите. Вы смотрите сериалы. А сериалы. Вы смотрите сериалы? Do you watch series? Вы смотрите сериалы? Нет, у меня нет времени. Нет, у меня нет времени. времени. Времени. No, I don't have time. Нет, у меня нет времени. No, I don't have time. Отлично, идем дальше. Номер два у нас новые слова. New words. Новые слова. New vocabulary. Слова. And today's vocabulary is... Первое слово... Um, первое слово is a... Not a saying, a phrase. До сих пор... До сих пор. Так. До сих пор. До сих пор literally means till these times, till these times. Basically, it means uh, until now. Да, до сих пор. До сих пор. До сих пор. Следующее слово у нас сценарий. Сценарий. Сценарий. Сценарий is a script. Сценарий. Скрипт. Сценарий is script. Скрипт. Кожа. Кожа. Скин. Кожа. Кожа is skin, кожа, губы, lips, губы, губы, lips. And the last one is сухой, сухой is dry, сухой, dry, сухой, dry. Okay, давайте продолжим, let's continue. Номер три родственные слова. Words from the same family. Родственные слова. Пишем. Три родственные. Родственные слова. Слова. Родственные слова. Words from the same family. Итак, uh, let's begin with the word кожа (skin). Кожа (skin). Кожа (skin). Кожа is skin, and the word from the same family as кожа is koja. Кожаный. Ко Коженый. Коженый is leather, something out of leather. Because koja means skin, but also it means leather. Коженый is an adjective. Коженый and... Коженый. Um, hmm, and коженый is leather, but as an adjective. I remembered something and I want to make a note to not forget about it. Just a few moments. Секундочку. Хорошо. Итак, кожа, кожаный. Skin leather or leather as an adjective. Дальше, следующее слово, темнокожий. Темнокожий. Темнокожий. Темнокожий, темнокожий. темнокожий is dark-skinned with a dark skin, like Arabic, Turkish, Spanish, Timnakoji with a dark skin. Timnakoji. хорошо? or толстокожий, this one is an idiom. толстокожий, тол с то ко толстокожий. Толстокожий literally means um, with the fat skin with the um yeah fat skin a person with a fat skin but it doesn't mean that this person is fat this is a medium and it means a cold person cold person unpleasant person a cold person a person that is <clears throat> you, you don't know what to expect from this person Uh, толстокожий. Хорошо, давайте продолжим. Номер четыре у нас прилагательные. При е. Прилагательные are adjectives. Прилагательные. Don't forget to practice with me out loud. Try to copy my pronunciation. Try to imitate my pronunciation. It will improve your listening and your uh, speaking skills. Итак, первое слово and the first word, the, the uh, today's adjective, прилагательное, is um, сухой. Let's begin with masculine, as always. Сухой. Сухой. Да? Some adjectives end in OY. Uh, because we have the stress on the last syllable. Сухой. Например, сухой кашель. Кашель. Сухой кашель, dry cough. When the cough is dry, we say that this is сухой кашель. Сухой кашель. Хорошо. Uh, let's continue with the feminine. Сухая. Сухая. Сухая, например, for example, кожа, кожа, сухая кожа (dry skin), сухая кожа (dry skin), Сухая да? кожа (dry skin). А uh, сухое, сухое, сухое, and let's say сухое вино because вино is neuter. Вино. Сухое вино. Dry wine. Сухое вино. And the last one is plural. Сухие. Сухие. Сухие, for example, сухие губы. Dry lips. Губы. Сухие губы. Dry lips. Сухие губы. Dry lips. Хорошо. Номер пять у нас грамматика. Грамматика. Gramatika. Grammatica. And today we are going to talk about aspects. Let's continue this topic and about verbs. Делать, сделать, делать, делать to do, сделать, сделать to make something done. Сделать literally, да. Делать, сделать. Делать is imperfective, uh, so it's a process or regularity. And сделать is a result, it's about a result or one-time action. Делать, сделать. Делать is делать. If you want to learn how to conjugate this verb, делать, uh, we already conjugated in our previous lessons. Делать. I'm not going to waste our time on conjugated verbs. Делать in perfective. You can find it on the internet on Wikipedia. If you write делать and глагол, глагол is a verb, да? Делать глагол, then you will find the first site will be Wikipedia. You can. Um, And uh, you can uh, learn the conjugation of сделать there. Хорошо. делать Imperfective-perfective. Now it's in ambition. Imperfective-perfective. Learn all the verbs, all the Russian verbs in pairs. Imperfective and perfective. Process-result. Regularly-one-time action. Хорошо. Now let's see some examples. Что ты делал вчера? What did you do yesterday? I used imperfective uh, because it was a process yesterday. I'm not sure when it was finished, if you had a result. Что ты делал вчера? What did you do yesterday? In general, like a process. So I will use the verb in imperfective. Хорошо. Now with perfective. Let's come up with an example with the verb imperfective. Сделал. Сделал. Например. Uh, Now, first let's answer to this question. Что ты делал вчера? Uh, я писал сценарий. We already learned the verb писать я писал сценарий this is past tense сценарий past tense but imperfective not написал писал. я писал сценарий I was writing a script so I showed with this imperfective verb that it was a process да? что ты делал вчера? я писал сценарий we learned The verb in, in besides to write in imperfective imperfective, I think a few lessons ago. Да, yeah. хорошо. So я писал сценарий. I was writing a script. It was a process. So if I would use a verb imperfective in a pисал сценарий, that would mean that I finished this section. But here I wanted to show that I didn't finish it. It was a process. Я писал сценарий. Хорошо. Идем дальше. Следующий пример. Что ты сделал вчера? Now let's use perfective. Что ты сделал? Сделал вчера. вчера? Что ты сделал вчера? What did you do yesterday? Что ты делал вчера? What were you doing yesterday? Process. Что ты сделал вчера? What did you finished doing yesterday, literally. Что ты сделал вчера? What did you do yesterday? Что ты сделал вчера? And let's see the answer. Что ты сделал вчера? Что ты сделал вчера? Uh -huh. okay. Что ты сделал вчера? Uh, я написал сценарий. Я написал сал написал, написал сценарий С на -ри. сценарий я написал сценарий I wrote a script uh, perfective the one-time action finished uh, in this context in the past да? also we can use perfective in the future as well if we are talking about one-time action in the future я написал сценарий хорошо Um, так, окей. Okay. Another example. Вчера вечером. Ага, окей. Okay. Одну секундочку. А, uh окей. -huh. Ah, okay. Вчера вечером я делал уроки. Another example. Вчера, вечером.. Вечером я делал делал So I used the verb делать in imperfective process regularity Вчера вечером я делал уроки, уроки. So yesterday in the evening I was doing lessons uh, Вчера вечером я делал уроки or я сделал уроки вчера Я сделал сделал уроки Уроки вчера. Вчера я сделал уроки вчера. I uh, finished doing lessons yesterday, doing homeworks. Урок, homework. Уроки — это homework. Я сделал уроки вчера. I finished doing my homework yesterday. Я вчера вечером я делал уроки вчера. I was doing my homework. Um, so, uh, уроки is a homework in this context, да? So, here it's about a process. When We don't know if he finished his homework. But here я сделал уроки вечером uh, вчера, yesterday. That means that I finished this action. Я сделал уроки вчера. Хорошо, давайте продолжим. Номер шесть у нас вопросы и ответы. Questions and answers. If you don't understand, don't worry about that. We will come back to this uh, topic. We will... Um, uh, I will come up with a lot of examples for different verbs, and at some point you will understand. Don't worry. Хорошо. Шесть вопросов и ответов. Вопросы. И ответы. Ответы. Вопросы и ответы. Questions and answers. И первый вопрос из. Ты пишешь по-русски. Ты пишешь. Ты пишешь по-русски. По-русски. Ты пишешь по-русски. Try to translate by yourself. Ты пишешь по-русски. Do you write in Russian? or Can you write Russian? Ты пишешь по-русски? Да, пишу. Yes, I write. Да, пишу. Yes, I know how to write. Basically, this is the meaning. Да, пишу. Yes, I write. I know how to write. Да, пишу. Да, пишу. Yes, I write. Да, пишу. Хорошо. Следующий вопрос. Next question is. Ты приготовил рыбу. Ты приготовил рыбу. Ты приготовил, готовил. Ты приготовил рыбу. Рыбу. Ты приготовил рыбу, here I use the verb in perfective. Quantum action, result. Ты приготовил рыбу. Did you finish cooking the fish? Ты приготовил рыбу, literally. Ты приготовил рыбу, basically it means did you cook the fish? Is there a result? Ты приготовил? If I would use готовить in imperfective, we learned this verb in our previous lessons, <clears throat> And I would ask, ты готовишь рыбу. Uh, it would mean that are you doing it right now? Are you in process? Here I asked about a result. Ты приготовил рыбу? Ты приготовил рыбу? Нет, я приготовил мясо. Нет, я приготовил. Приготовил мясо. Мясо. No, I cooked the meat. And this section is finished. I have a result. This is why I use the verb in perfective. Нет, я приготовил мясо. Нет, я приготовил мясо. Очень хорошо. идем дальше. Номер семь. У нас фразы. Фразы. Фразы. And today's phrases are... Ты меня не понимаешь. Ты... Меня не понимаешь, понимаешь? Ты меня не понимаешь. You don't understand me. Ты меня не понимаешь. Хорошо. Uh, дальше. А, um, окей, uh, ah, okay. and I used here the verb понимать in Imperfective. Because it's a process. You don't understand me in general. It's not one-time action. Хорошо. Another phrase is uh, a question. Ты была в большом театре? Ты был, if you are asking a man, or была, if you are asking a woman, в... Where? In a theater большой. Да? And we will use prepositional case here of adjectives and of nouns. Ты была БОЛЬШОЙ театр. ТЕАТР Right now it's grammatically incorrect. The была в БОЛЬШОЙ ТЕАТР. We can't leave it like that. So we are going to make it prepositional. БОЛЬШОЙ is an adjective. Uh, so I have to replace ОЙ with УМ. В БОЛЬШОМ. Да? It's masculine. БОЛЬШОМ ТЕАТР Uh, in a so add to make it ты был в большом театре. At the theater, большой, at the big theater Ты была в большом театре. Ты была в большом театре. Хорошо. Идем дальше, номер восемь, диалог. Диалог. Диалог. And today's dialogue is, что ты делала вчера? Что ты делала? Делал? If you are asking a man, if you are asking a woman, это uh, делала вчера. Вчера. What did you do yesterday? Что ты делал вчера? Что ты делала вчера? Днем я смотрела телевизор и слушала музыку. Днем в нем я смотрела, try to translate by yourself, да? Я смотрела, смотрела телевизор и слушала музыку. Смотрела телевизор. Так, телевизор, телевизор и слушала музыку. Шала, слушала. And I listened to what to music accusative case because music musica is feminine. We are going to make it musiku in accusative case, musiku, musicu. So, днем я смотрела телевизор и слушала музыку during the day, or in the day. Literally, I watched TV and I listened to music. Another question is. А вечером, and what about evening? А вечером, а вечером, and what about evening? Вечером я была в кино. Вечером, вечером я была, была в кино. Кино вечером я была в кино. Evening, вечером я была в кино. Вечером я была в кино. Очень хорошо. И номер девять у нас короткая история. Короткая, а um, Короткая история. История. Короткая история. Итак, давайте начнем. Когда Иван жил в Америке, он учился в американской школе. Когда Иван жил в Америке. When Иван lived и where in America. Prepositional case. В Америке. В Америке, so America became America, because the question is where. Когда Иван жил в Америке, он учился, учился, he studied, он учился. Where? In an American school. American school, it answers the question where, so we will use the prepositional case. Учился в. Американская школа. Американская, Американская школа. школа, okay, so it's nominative, we have to change it to prepositional because the question is where. Американская школа, feminine, feminine. So АЯ will be replaced with ОЙ в американской в американской And школа а will be replaced with е e in prepositional case because where in an American school где в американской школе хорошо идем дальше следующее предложение Питер uh, тоже учился в этой школе Питер Питер uh, American name Питер Питер да, тоже тоже учился, учился в этой, где? Where in this school? Prepositional case. В этой школе. Питер тоже учился в этой школе. Питер also studied at this school. Питер тоже учился в этой школе. Питер тоже учился в этой школе. Очень хорошо. Следующее предложение. Прошло уже пятнадцать лет. Прошло уже пятнадцать лет. Прошло. Прошло уже уже пятнадцать лет. Прошло уже пятнадцать лет. It has already 15 years. Прошло уже пятнадцать лет. Прошло уже 15 лет. Они, ага, Иван и Питер до сих пор друзья. Иван и Питер до сих пор до сих пор до сих пор, да, till these times. Till nowadays, до сих пор, till now, друзья, друзья, Иван и Питер до сих пор друзья, they are still friends, да? До сих пор друзья, they are still friends. Хорошо. Хорошо. Okay. Uh, we don't really have time to finish this short story, so I will... Ум, um, tell you uh, the next two sentences. Write them in comments. Питер уже неплохо говорит по-русски, да? Еще раз, one more time. Питер уже неплохо говорит по-русски. Так. Uh, and the last sentence. Он мечтает жить в России. Он мечтает жить в России. Очень хорошо. Давайте еще раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done. Когда Иван жил в Америке, when Ivan lived where in America, prepositional case, он учился в американской школе. He studied in an American school. Where in an American school, prepositional case. And we have a preposition here. Да? В американской школе. Питер тоже учился в этой школе. Питер also studied at this school. Where at this school. Прошло уже 15 лет. Already 15 years past. Иван и Питер до сих пор друзья. Иван и Питер now, now are are still still in in до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих до сих пор, до сих пор, Таймс. Uh, Иван и Питер до сих пор друзья. Питер уже неплохо говорит по-русски. Он мечтает жить в России. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра утром. See you tomorrow in the morning if it's a weekday for our life lesson or in the evening for our next lesson from this course. Спасибо большое. Целую вас. Чмоки-чмоки.